Всем привет, друзья! Вот и закончился сезон для Барселоны, и теперь клубу нужно решать, кого продавать, кого отпускать и кого оставлять. Сегодня мы поговорим о топ-5 футболистов, которые, во-первых, на слуху продажи, из-за которых можно выручить хорошие деньги. Поехали! Начнем с более простого и очевидного варианта с легенды Барселоны. Мартин Брейтвейт, наверное, один из первых кандидатов на продажу у Барселоны этим летом. В этом сезоне Мартин сыграл очень мало матчей, и во многом это связано с его травмой, которая затянулась на 26 с лишним пропущенных матчей. Но даже когда он вернулся после травмы, ему дали несколько минут, и с тех пор он сидит на скамейке. Хави не рассчитывает на Мартина, и скорее всего летом Барса останется с футболистом. Хороший вариант как для игрока, так и для клуба. Мартин будет играть а клуб получит хоть и небольшие, но все-таки 8 или 7 миллионов евро. Клеман Лангле В последние два сезона Лангле перестал быть основным защитником Барселоны. В основном это Пике и Арауха, или Гарси Арауха, а Лангле наряду с Мингесой является последним вариантом. У Мтити вообще не рассматривается. Клеман, конечно, игрок хорошего уровня, и в году так 2019 он был очень хорош. Играл достаточно надежно и без ошибок, но со временем что-то пошло не так. Косяк за косяком, и теперь Лангле может уйти из Барселоны. Но есть проблема в обороне, в том плане, что у Пике хроническая травма, и, конечно, в такой ситуации Лангле никто не отпустит. Нужен запасной вариант. В следующем сезоне придет Кристенсен, но это не повод отпускать француза. Если Хави найдет еще одно усиление или, например, с пике все будет хорошо, то вероятность ухода Лангле сильно повышается. По мне, Лангле хороший защитник. У него неплохой отбор, пас и видение поля, но, к сожалению, француз играет нестабильно, поэтому продажа игрока очень даже вероятна. Еще один игрок нападения, который может уйти из Барселоны этим летом, это Мемфис Депай. Он хорошо начал этот сезон, забивал, отдавал, был лидером в атаке, но опять же травма, приход Хави и тот Депай куда-то пропал. Понятное дело, на игру голландца повлияла травма, конкуренция стала выше и сам Депай по под руководством Хави реже стал выходить в основе. Приходил он, кстати говоря, в команду свободным агентом и по итогу стал лучшим бомбардером Барселоны в этом сезоне, хотя бы меняк его практически догнал, сыграв на 11 матчей меньше. Ну, что сказать. Депай с финансовой стороны является очень даже хорошим вариантом для продажи. Стоит он около 50 миллионов евро и, согласитесь, очень неплохая сумма. Продать его сейчас, за эти деньги купить Левандовского звучит заманчиво. Тут уже решает Хави и руководство клуба. Да, будет немного жалко, если Депая все-таки продадут, но если Хави не видит его в команде и в своей схеме, то лучше уж продать игрока. Депай при всем уважении не стабилен, а Барсе нужны топ-игроки. Ливандовский к ним уж точно относится. Проблема в том, что Бавария все еще не нашла замену Роберту. Если все-таки не найдет, то Депай скорее всего останется в Барселоне. Кстати говоря, что думаете вы по поводу Депая? Пишите в комментариях, потому что ситуация с Мэфисом для меня немного сложновата. Фрэнки Де Йонг. Да, друзья, Барселона всерьез разматывает продажу Фрэнки Де Йонга, хотя сам Лапорто сказал, что Фрэнки останется и продолжит выступать в Каталонии. Вообще вся ситуация с Де Йонгом началась из-за того, что сам Фрэнки не показывал тот уровень футбола, который хотелось бы видеть. К тому же появились молодые ребята. Гави, Педри играли ничуть не хуже. Да и потом при Хаве Фрэнки стал чуть меньше выходить в основе и частенько менялся. Из-за этого пошли слухи, вбросы и даже не вбросы. Эрик Тейнхак всерьез хочет забрать Де Йонга в Манчестер Юнайтед, но Барса вроде как не планирует продавать голландца. Хотя говорят, что если за Фрэнки дадут 100 миллионов евро, то Лапорта решится на продажу. Надеюсь, все, что связано с продажей Фрэнки, это ложь. Такого игрока сейчас не найти. Он молодой, ему 24, супер талантливый, универсальный и системообразующий игрок. Без него Барсе будет очень трудно. Фрэнки должен остаться на долгие годы, и надеюсь, что так и случится. Дембели. Наша звездочка все еще не продлила контракт с Барселоной и, скорее всего, уйдет этим летом приходом Хави Усман действительно стал звездочкой и начал здорово играть. Стал лучшим ассистентом Ла Лиги в кратчайшие сроки, встретил старого друга Абумиянга и в целом неплохо смотрелся на поле. Но действительно ли Дембеле играл так ради Барселоны? Скорее всего, Усман хотел показать себя другим клубом, лишь бы его взяли и платили огромную зарплату. Контракт все еще не продлен, и вот что с ним делать. С одной стороны, он очень талантливый и способный игрок, но его нестабильность и само отношение к Барселоне и к футболу в целом перекрывает это. Дембеле, кто бы что ни талантливый, но и травматичный и очень нестабильный игрок. Вдобавок ко всему, просить огромную зарплату, зная, в какой финансовой ситуации находится клуб, очень глупо и, в принципе, такой поступок заставляет задуматься, а любит ли он вообще Барселону. Простите меня, кто все еще верит в Усмана. Я не верю. Что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет, подписывайтесь на канал и любите футбол.